Привет! И сегодня наконец-то на мой канал стукнуло 60 подписчиков! Да -а -а -а. Если чё, это мой брат. Максим! Сегодня твоя задача посмотреть. Если я не... Если я поиграю, ты мне даешь по шалбаном, подзасись силой. Ну, ну, по голове вот так ударяешь. Блин, я не удару себе. И его задача. И моя задача. Что? Не проиграть. Ну, начинаем. Так. Может вот плейтайм. Да. Почему так? Твой ножок. А, блин. А, -а, -а, а что за звуком? Ничего себе. смотрят на вас пока вы не подписались не поставили лайк Ладно. так вы присоединились да. а ч ⁇ на меня стреляет ну на себя стреляет он звук двух если вы слышите двойной звук подпишитесь поставьте лайки как если вы не видите, вот, лимонадик э -э, лимонадик, что ли? это никакой не и не гертик я, какой не гертик, вообще пить вы, 9 лет Мне 9 лет, а мне пить? так, я тебе пройдусь а, я уже нажму Э, хочешь ли посказку? тут один хаки из вот такой желтенький с вот этими штучками. если мысю да? тут тоже такой же есть такими же штучками. что за -э, секрет такой? это может секрет быть. я знаю, я думаю, он чуть-чуть не чуть секрет, -чуть, но это еще не секрет. вот там находится полностью секрет, потому что туда мы не можем добраться. а что тут в не стоит? тогда с ней указывает да что за багажка да опаха так просто делай как будет да геймплей я вам покажу если вы меня не видите я сделаю так геймплей я вам тоже покажу тоже покажу геймплей и давай <Слыш> ну пойдем <Слыш> Я не знаю, какой ставить. Ну, у меня будет это. А как они чат пишут? О, я забыл, что можно сделать же так. Да. Опа. бесконечно. Бесконечная ульта Мортиса. <звук> как писать? Как они пишут? Объясните, как они пишут. ой, это я уж понял что -то. это это эмоции да это <свят> переди <свят> валка. да блин, нельзя писать а они как-то пишут, что за фигня? Вот как вы выглядите из стороны. Кстати, я выбрала радужную, и смотрите, когда я иду, у меня, ребята, другой свет меняется. Офигеть, вот круто! Даже на перчатках это так работает. Да. если вы не верите, так на перчатках. Видите? Керчатка да. работает тоже. Кстати, я тоже рад что выпустили игру project playtime просто только мультиплей хотя бы есть да Напишите комментарии, вы когда-то. Вы, вы когда-то хотя. Вы хотя бы когда-то были монстром, че я еще не был монстром? Только в тонировке был. А, это почему маме длинную. Мама длинную. Не три да? Что, не два. Ой. Один... Аш, а, она ошибка и все. Так, друзья. Она мило пришла. Выполнил. Безка. Санта. Нет, я не пойду. Я не пойду к мамочке. Я буду отнесу. Так. Кстати, некоторым просто. Хелп не помочь. съела. Блин, сейчас я пойду. Так, я понял. Ну, а пока что можно ждать, когда не выпустят. Ну, oh, я... Yeah. Шу, без ошибок Блин, ну два раза, нужно три раза там. А! У меня начать была. Да блин, опять я жду. Второй раз, блин, попадаем такой. Ой, oh -oh. а, я один тут. Да. Да-да-да. Ой, я-я. О, вытаскивал. Вытаскивает меня. Ребята, давайте. Блядь. Человек, ладно. А, -а, -а. неси трапу, пожалуйста. Блин, неправильно, я уже футусь. Я часть не было. А <свит> Ой, я взял. Я а! с бананом. А! Баль, баль, случайно вот это вот а то там такое. на раковине возьми зелененькую тряпочку mm. или на пумблочку. Так понял. Нет. Да. А почему я первый? я не один а я еще сдох да Сейчас, спасибо да блин я, я опять не собираюсь блин давайте посмотрим сколько уже так, 15 ну-ка хочет всем пока поиграли классно один раунд очень долго всем